Приложения, которые позволяют оценить состав э, рациона ежедневного – очень полезная вещь. Вы можете объективизировать свой, свои пищевые привычки, изменить их в сторону правильного питания в том случае, если это требуется. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом ролике вы узнаете, какие факторы могут влиять на характеристики и частоту стула. Пожалуйста, досмотрите это видео до конца, чтобы получить памятку, которая позволит вам влиять на частоту и характеристики вашего стула. Для каждого из нас существует свой собственный ритм функционирования организма, в том числе и в частоте и характеристиках стула. Это отнюдь не пустяковый вопрос, потому что нарушение привычного ритма – это такое изменение качества жизни для каждого из нас, что, в общем, можно считать эту проблему более чем существенной. Например, если у вас расписан день, да, а вы чувствуете, что кишечник работает чаще, чем обычно то это может сбить весь ритм и вообще нарушить все ваши планы. Я в данном случае не говорю о каких-то резких и выраженных изменениях, да, когда понятно, что я съел некачественную пищу, я отравился, у меня расстройство стула. Я говорю о нарушении в рамках допустимого, например, да, у кого-то из нас стул привычный каждый день утром после завтрака. Такое теперь бывает не часто, но бывает. И если вдруг этого стула в этот день нет и нет на следующий день, а есть через два дня или через три дня, то это звонок, безусловно. То есть первое, на что любой нормальный человек обращает внимание, это на появление новых характеристик, новых жалоб. Вот привычное состояние такое, оно изменилось. Если это неоднократное э, изменение, то оно требует вашего внимания. С чем это может быть связано? Ну, все знают э, такой симптом путешественника, как в ту сторону, так и в другую сторону. Когда мы куда-то приезжаем, меняется вода, меняется еда, у кого-то это вызывает учащение стула, у кого-то наоборот. Даже новый унитаз, новая туалетная комната может вызвать э, запор или отсутствие привычного ритма стула это в общем в рамках нормы и регулировать это можно ну, характеристиками пищи которую вы употребляете добавьте туда клетчатки побольше, подвигайтесь побольше попейте побольше стул восстановится в любом случае это не требует каких-то экстренных действий. значит что вообще в принципе влияет на чистоту и характер стула во-первых, Сколько вы движетесь, движение жизни, мы вообще не сделаны под сидячий образ жизни, и наша цивилизация привела к тому, что организм работает во всех своих проявлениях не так, как, как должен был бы с учетом тех условий, под которые он был сделан Господом Богом. Поэтому нормально, если человек с сидячей работой, с работой перед компьютером с какими-то там низкоактивными видами деятельности, будет все-таки задумываться на эту тему и будет активнее двигаться. Второй фактор, который на это влияет, это жидкость, которую мы пьем. Потому что чем меньше воды мы пьем, тем более твердый пищевой комок, тем медленнее он проходит через кишечник. Барорецепторы кишечника работают не так. И, конечно, это не создает комфортных условий. Поэтому есть некие физиологические нормы, да, условно около двух литров жидкости, включая супы, компоты, да, которые мы должны в правильном случае употреблять ежедневно. Превышение этих объемов показано тогда, когда человек, например, занимается в спортзале, ну, это понятно, да, потеет, жара, еще что-то, тогда мы пьем больше. Если мы значительно больше пьем, это может расслабить наш стул. Это тоже физиологически нормально. И третий фактор, очень важный фактор, это что мы едим. Потому что положительным в этом смысле фактором является та часть пищевой пирамиды, которая находится в самом низу. А это фрукты, овощи, растительная клетчатка, пищевые волокна, которые считаются необходимым условием для того, чтобы регулярно работал стул, чтобы получать определенное количество витаминов, чтобы получать определенное количество антиоксидантов, чтобы все органы и системы, включая кишечник, работали как часы. Опять же, есть люди, которые любят фрукты, не любят фрукты, любят сладкие, не любят там, кислые и так далее, и так далее. Поэтому человек должен подходить к этой ситуации осмысленно и Понимать, да, что э, это не просто удовольствие, хотя еда ⁇ это одно из мощных удовольствий в жизни, и лишать себя вкусной пищи неправильно. Правильно стараться компоновать ее так, чтобы организм чувствовал себя комфортно. Знать, какие фрукты и овощи влияют э, на стул, послабляющие, какие наоборот, запирающие. Какие перевариваются дольше и создают больший объем пищевого комка в кишечнике, какие, наоборот, меньшие. Но э, каждый из нас должен есть овощи и фрукты, если это позволяет э, ну, там, отсутствие других соматических заболеваний. Да? Пищевые дневники, приложения, которые позволяют оценить состав э, рациона ежедневного – очень полезная вещь и в данном случае. Вы можете объективизировать свой, свои пищевые привычки, оценить, какие привычки являются вашими пищевыми стереотипами, и попытаться потихоньку, осторожно, изменить их в сторону правильного питания. В том случае, если это требуется, если по результатам анализа да, вы видите, что вы там, например, условно говоря, мало получаете зерновых. А это необходимый источник незаменимых витаминов. Или, например, мало едите клетчатки, то есть фруктов, овощей. А это то, что требует повышения, то, что влияет на непосредственно э, характеристики и чистоту стула. Есть еще фактор, на который мы не всегда можем э, повлиять. Это стресс-фактор, опять-таки. Много лет назад ко мне пришла очень молодая девушка. Хорошенькая, умненькая, с хорошей работой, с начинающейся очень хорошей карьерой. Я рассказала о том, что у нее огромная проблема со столом, у нее запоры, она без слабительных не ходит. И что делает доктор? Я попыталась разобраться с тем, что она кушает, как она движется, да, сколько жидкости она пьет. Все это вполне укладывалось в определенную норму, и все она делала правильно, но у девочки был очень тяжелый стресс. И тогда я ей сказала, что э, я одна с этой ситуацией как гастроэнтеролог не справлюсь, а давай-ка ты, моя дорогая, подойди еще вот пожалуйста, к психоневрологу. Уходила она из кабинета, обругав меня сверху донизу, сказав, что я ничего не понимаю ни в ней, ни в этой болезни, и вообще э, назначите мне какую-нибудь таблетку или порошки, и вообще решите эту проблему немедленно и сейчас. Я сказал, что не привыкла работать вот так, понимая, что проблема не только в моих да, заболеваниях, и не умею давать неправильных рекомендаций. Я думал, что она ко мне никогда не придет. Но через месяц она вернулась и сказала, что она ездила за границу к своим родственникам, сходила к гастроэнтерологу, рассказала ему все то, что рассказала мне, и получила ровно те же самые рекомендации. С тех пор прошло... 18 лет. Мы с ней регулярно в кабинете встречаемся. Я по всю пору веду ее как гастроэнтеролог. У нее есть свой собственный психотерапевт. И, конечно, проблема со стулом у нее полностью не решена. Но тем не менее она точно знает, как с этой проблемой бороться. Она знает, что это э, требует не только поведенческих вещей, но еще и помощи да, с точки зрения нервной системы. Она выросла в должности, у нее п -п -п -п все хорошо и будет еще лучше. И качество ее жизни контролируется ею полностью. Я это рассказываю к тому, что когда возникает какая-то казалось бы простая проблема, она далеко не всегда имеет простое решение. Слушайте докторов, старайтесь вникнуть в эту проблему с помощью врача и тогда ее можно будет решить так, чтобы она не отравляла вашу жизнь. Функциональная диспепсия включает в себя и такое понятие, как синдром раздраженной кишки, который может проявляться как запором, так и поносом. Все мы знаем банальнейшие примеры такого заболевания – медвежья болезнь, стресс, первое желание добежать до туалета, таких людей немало. Но в этом случае помощь пищевого рациона, ну, в общем, не очень значительно, можно попробовать повлиять на диарею, употребляя больше риса, хотя очень трудно найти баланс да, в объемах. ну, как-то можно попытаться. Но э, с точки зрения активной помощи, конечно, в таких случаях должен существовать помощник в виде врача, позволяющего снять вот эти вот стрессовые явления. Сейчас огромное количество методик психотерапевтических, не подразумевающих использование медикаментозных средств. Я на самом деле тоже не очень большой сторонник приема таких лекарств без необходимости. Просто такие доктора помогают разобраться с проблемами подбирают какой-то образ жизни, да, который снимает стресс-фактора. На мой взгляд, я, конечно, не психотерапевт ни разу и не могу давать профессиональные рекомендации, но просто как здравомыслящий человек я знаю, что хорошим подспорьем в этом смысле является наличие какого-то хобби, которое увлекает, это переключает человека, и это тоже влияет на стул, как, как бы это ни звучало парадоксально. Еще раз напомню, что человек это не отдельные органы и системы, которые он носит из кабинета в кабинет, в зависимости от специализации врача. Это единый макроорганизм, у которого есть процессор сложный, работающий невероятно эффективно. И с этим процессором они всегда получается дружить. Да? Наша голова она не всегда контролируется нами в полном объеме. Так что следите за собой, старайтесь соблюдать самые простые, разумные правила по, еще раз повторюсь, физической нагрузке, по употреблению достаточного количества жидкости. Следите за тем, чтобы эта жидкость была хорошего качества, а не, опять же, газировки разного рода. Радуйтесь жизни, старайтесь получать положительные эмоции. И в том случае, если ваш привычный ритм функционирования нарушается не один, не два раза, а там три и более идите к доктору. Доктор подскажет, какие обследования надо сделать. доктор поможет выявить проблемы и доктор поможет найти решение этих проблем. Очень благодарна вам за то, что вы посмотрели это видео до конца и очень хочу сделать вам подарок. Пожалуйста нажмите на ссылку под этим видео, чтобы получить памятку с факторами влияющими на ваш стул. Приходите к гастроэнтерологам в Альфа-центр здоровья, они помогут вам разобраться с вашими проблемами и сделают все, чтобы решить их.